образование меняется. Многие преподаватели теперь показывают видео на своих уроках, а студенты используют их для выполнения домашних заданий или подготовки к экзаменам. Это замечательное развитие, когда технология помогает студентам улучшить свое обучение, но оно может стать проблемой для тех, кто вынужден потреблять бесконечные часы, скучные или вводящие в заблуждение информации. Мы, в компании Школус, Представляем себе мир, в котором учителя и ученики имеют свободный доступ к широкому спектру интересных материалов, разработанных в соответствии с высокими академическими стандартами. Наша миссия – объяснять сложные идеи с помощью коротких анимационных мультфильмов, которые вдохновляют учителей и учеников на выполнение проектов и более глубокое погружение в предмет. Видео-школус так, что любой желающий может скачивать, редактировать и воспроизводить их для личного пользования. А государственные школы – правительства и некоммерческие организации также могут использовать их для подготовки онлайн-курсов или разработки новых учебных программ. Сегодня более миллиона учащихся ежемесячно смотрят видеоролики Школус, а поскольку наши видеоролики представлены в виде мультфильмов, их могут смотреть ученики со всего мира. Если вы глубоко разбираетесь в научных темах и хотите помочь нам объяснить сложные идеи простым языком, пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы помочь нам остаться независимыми и поддержать нашу работу. Вы можете присоединиться к нашим покровителям и внести свой вклад. Просто зайдите на сайт patreoncom Даже один доллар поможет нам делать нашу работу лучше.